Всем привет, это канал компании Радио Сила. Сегодня мы рассмотрим репитер, а именно Suricom SR-112. Для начала давайте дадим определение, что же такое репитер. Репитер, он же ретранслятор, это повторитель сигнала, предназначен для передачи сигнала, повторения частоты и амплитуды, Другими словами, для увеличения дальности связи. Их бывает три вида. Но нас интересует Simplex Repeater Controller. Или по-простому попугай. Подключается к одной рации при приеме сигнала. Речь записывается во внутреннюю память по окончанию приема. Тут же выдается в эфир. Предназначен для увеличения площади покрытия. Ближайшие корреспонденты слышат сигнал два раза. Если нет разноса по частоте. Первый раз напрямую. Второй раз с задержкой по времени, через попугая. Дальний с задержкой по времени, только через попугая. Репитер Suricom SR-112. Как раз симплексный репитер с возможностью подключения к портативной или автомобильной радиостанции. Он записывает входящий сигнал и передает его на аналогичной частоте после завершения записи. Итак, внутри упаковки нас ждет две инструкции. Одна на русском языке, одна на английском. Кому что ближе. Блок питания и кабель к нему с разъемом USB, что позволяет заряжать не только от 220 вольт, но и от USB в 5 вольт. Для подключения к радиостанции используется кабель на одном конце штекера Jack 3,5 на другом конце штекер тип 2, он же в народе называемый кенву. И, наконец, само устройство небольших габаритов, примерно 11 на 8 на 2,5. С лицевой стороны мы видим несколько светодиодных индикаторов, которые позволяют нам контролировать работу репитера. С задней стороны. Находится разъем питания с напряжением от 5 до 24 вольт. Кнопка включения и выключения. И разъем джек 3,5 для подключения к радиостанции. Репитер стоит на небольших прорезиненных ножках. Также его можно вешать на стену. Все основные настройки производят с помощью ДТМФ-тонов. Тестирование попугая. Тестирование попугая. Помимо повторения сигнала, его можно использовать и как автоинформатор в аналогии с AIR 104. Он может записывать до трех сообщений с общим временем в полторы минут. Интервалы воспроизведения граничат от 15 минут до одного часа.